Здравствуйте, дорогие подписчики гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака водолей на май месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену за донаты, дорогая Лена. Но очень вам благодарна за помощь и поддержку. А теперь давайте посмотрим, что ждет водолеев в мае месяце. Какие задачи, какие возможности, какие энергии идут вам. Итак, первая карта – это карта задач, события, настроения, энергии. Работа, дом, семья, любовь, отношения. И одну карту мы возьмем из колоды Транссерфинг Реальности, которая говорит нам, как мы можем изменить свою реальность, меняя свои мысли и мировоззрение. Итак, первая карта – это карта задач. Карта четверка жезлов, карта праздника, карта отдыха. По этой карте, вот как задача, что наслаждайтесь, общайтесь, дайте себе время набраться, да, вот этой положительной энергии. В пятницу хорошо бы, да, на выходные куда-то выехать на природу, на шашлык, встретиться с друзьями. Это карта получения результата, карта какого-то хорошего, позитивного, большого успеха да, по своим делам, по своей жизни. Это успешная сдача каких-то экзаменов, успешное прохождение собеседования, выход на пенсию, выход в отпуск, поездка да, куда-то в отпуск. Все позитивные ситуации в нашей жизни, которые нас радуют, да, идут по этой карте. Поэтому задача насладиться, зарядиться энергией, получить вот эту энергию да, от мира, от жизни делать то, что доставляет нам удовольствие, ну и, конечно, получать позитивные результаты от вложения нашего труда. Итак, давайте посмотрим теперь события, энергии. Как, как интересно, смотрите, три старших аркана. Карта смерть говорит о том, что а, время цикличное и какой-то этап вашей жизни заканчивается, возможно, вы и будете отмечать вот этот успех, что закончилось какое-то дело, закончился какой-то проект или какая-то работа, закончился какой-то объем работы, может быть, да? И вот эта карта, она обычно... Не совсем такая плановая, да. Возможно, вы думали, что это будет дольше, да, что надо будет еще работать, а вдруг неожиданно все заканчивается. Или какие-то внешние обстоятельства, были у вас какие-то проблемы, внешние обстоятельства приходят и разрешают вашу ситуацию. В смысле, она решается как будто бы извне, да, какая-то приходит, может быть, ситуация, которая помогает что-то завершить. По этой карте не надо цепляться за старое. По этой карте хорошо, когда вы принимаете все перемены, идете вперед, легко принимаете все, что происходит. Здесь, какие могут быть события, да, в простом таком варианте, в бытовой жизни? Это может быть увольнение с работы, это может быть закрытие предприятия, это может быть. Когда вы заключаете какие-то соглашения, дополнительные соглашения к договорам, которые заканчивают да, действие каких-то контрактов или договоров. По этой карте идут вот эти изменения. Они говорят, что цикл, старый цикл какой-то уходит, который шел и наступает новый. И дальше за этой картой идет колесница, триумф, победа, какие-то поездки, переговоры, перемещения. Работа с, на транспорте или с транспортом да, Смена транспорта Покупка транспорта Путешествия, дороги В любом случае эта карта очень позитивная Она говорит о прибыли О том, что если вы захотите что-то купить Это будет выгодная покупка Но ну, это после 15 числа Желательно, когда Меркурий у нас пойдет уже в прямое движение если вы соберетесь куда-то ехать, поездки будут хорошими, принесут результаты, прибыль. Совет по этой карте – будь уверен в себе, иди вперед, ничего не бойся. Держи все под контролем. Это, кстати, видите, у нас здесь на коне, здесь тоже дорога поездка. Здесь может быть еще военные да, задействованы, которые у нас передвигаются. Да, вот какие-то могут быть такие события. Ну и здесь, если о духовном говорить, здесь белое и темное нужно уравновесить в нашей душе. Это когда мы начинаем, наконец, свои планы какие-то привносить. То есть осуществлять свои планы по э, борьбе со своими вредными привычками, со своими какими-то негативными качествами и добиваемся в этом э, успеха. Третья карта маг говорит, что после того, как старое ушло, мы начали движение к новому, да, вот когда бились какой-то победой над собой или над какими-то обстоятельствами, мы начинаем ощущать просто прилив огромной какой-то силы, у нас появляются идеи. Мы чувствуем, что мы все можем в своей жизни изменить, и от нас только все зависит. Здесь маг да, обозначает то, что мы можем любую сферу своей жизни наладить и вывести из негатива, с какого-то, да, может быть, такого состояния в позитив, в результат превратить любые наши действия и работы, добиться всего, чего мы только хотим. И по этой карте совет такой, что действуй, да, и вот эти две карты, они говорят о действиях, о том, что нужно что-то предпринимать, чтобы добиться вот этого успеха, чтобы было потом что праздновать. По работе туз кубков, новые возможности, новые какие-то идеи, новые дела, новые какие-то шансы улучшить все. но здесь одно только предупреждение. Шансом вот этим надо воспользоваться, который будет идти по работе. Нужно, может быть, проявлять щедрость и заботу к людям, к людям, которые вам помогают. Но в плане финансов эта карта говорит о том, что да, шанс есть, но если ты будешь не будешь считать деньги, они на эмоциях, на вот этих вот положительных каких-то моментах, вы можете просто не рассчитать свои силы финансовые, да вложить больше, чем надо, или там не рассчитать, сколько надо оставить еще на какие-то затраты. В финансах надо быть осторожнее. Вообще карта обещает, что начинается хороший период, и мы видим это по событийным картам, да, что у вас огромные перспективы какие-то могут прийти в работе, прибыль. Но вот только учитывайте то, что на эмоциях, да, как с этой прибылью, э, как ею распоряжаться правильно. По семье, по отношениям. Двойка Пентакли, это суета, сует называется карта, когда мы бегаем, улаживаем какие-то дела, оформляем документы, делаем переводы, какие-то оплаты, но все это такие текущие дела. И карта говорит, что ну и занимайся этим, делай все, ты можешь успеть в одно и то же время сделать много дел. Здесь единственное, что ну, новое что-то где-то там маячит, да? какие-то новые события в вашей жизни, какие-то новые ситуации. Но ситуация может развернуться как в ту, так и в другую сторону. Поэтому здесь надо иметь четкую цель и понимать, чего я хочу, чтобы именно прийти к тем результатам, которые вы хотите. А карта говорит, сохраняя баланс во время движения, да, чтобы в другую сторону не ушла энергия. Может быть здесь какой-то момент выбора, могут прийти какие-то новости. И здесь нужно как бы соблюдать вот этот баланс, и тогда все будет хорошо. Ну, документами занимайтесь, карта говорит и финансами занимайтесь, но ну, все, чтобы было вот, как сказать, в равновесии. Давайте посмотрим теперь карту трансерфинга. И вам выпадает пятерка внутреннего намерения, в визуализации процесса. Карта говорит о том, что если вы хотите увеличить эффективность свою, тогда осознанно и с энтузиазмом. Любуйтесь своей работой, констатируйте ее совершенство. Сделали что-то, да, похвалили себя, добились какого-то результата, отметили это. И карта говорит, что это очень важно. Говорите себе почаще, что у меня все получается просто замечательно, а завтра будет еще лучше, чем сегодня. Когда вы в мыслях держите вот этот слайд, что у меня все получилось, что все складывается так, как надо, то это работает на достижение цели и приближает ее. Если при этом вы еще и э, визуализируете, представляете все это да, в голове своей, э, таким, такое кино да, прокручиваете, как это все будет, как вы добьетесь успеха, тогда это придет еще быстрее. Э, итак, дорогие водолеи, самый, наверное, шикарный у вас расклад из всех знаков зодиака, потому что у вас перемены идут к лучшему. Здесь важно сделать правильный выбор и найти баланс, и немножко, конечно, надо здесь аккуратнее быть с деньгами в плане работы, да, в бизнесе, потому что там может быть много эмоций, и на эмоциях можете пере... ну как бы не рассчитать, да, где-то свои силы, поэтому. В остальном все вообще прекрасно, и победа, и триумф, и энергия, и праздники, и эмоциональный такой какой-то подъем, поэтому делайте дела, у вас все получится в этом месяце, не передвигайтесь, не бойтесь куда-то поехать, отправиться в какую-то командировку, все это будет во благо, я желаю вам удачи, до новых встреч, дорогие друзья, до свидания.